Многие из нас знакомы со вселенной Гарри Поттера. Кто-то смотрел фильмы, кто-то читал книги, а кто-то делал и то и другое. Но всех нас объединяло то, что вместе с героями взрослели и мы. Мы проживали с ними одну историю, будь то на экране или на страницах книг. Искренне переживали за героев, с головой окунались в атмосферу сказочного Хогвартса. Брали в руки сухие ветки от деревьев, представляя, что это волшебные палочки. Я думаю, каждому из нас хотелось в детстве получить письмо из знаменитой школы чародейства и волшебства. Но так или иначе, за всю историю игровой индустрии, и достойных проектов в рамках этой вселенной, кроме игр двухтысячных, до четвертой части, не было. И вот в 2023 году появляется игра, которая наконец-то дает нам возможность лично побывать в Хогвартсе и прочувствовать на себе атмосферу этого удивительного мира. Сегодня поговорим об одном из самых громких релизов за этот год, об игре, которую ждали все поклонники Гарри Поттера, в том числе и я. Итак, Хогвартс Легаси. Начнем сегодня, пожалуй, с небольшого экскурса. Hogwarts Legacy это в первую очередь игра в жанре Action RPG, разработанная компанией Avalanche Software и изданная Warner Bros. Вышла она 10 февраля 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series X, S и на ПК. Кстати, мне довольно любопытно, почему на консоли прошлого поколения игра еще не вышла. Ну да ладно. Игра была анонсирована в рамках презентации для PlayStation 5 в сентябре 2020 года, а первоначальные планы на выпуск игры были в 2021 году. Однако позже было объявлено, что игра будет отложена до 2022 года, а получили мы ее в итоге только сейчас. Ну вот, игра выходит, получает вполне себе неплохие оценки от разных игровых издательств и даже игроки достаточно лестно не отзываются. Но как по мне, это не вполне оправдано. Игра имеет достаточно много проблем и недостатков, суммируя количество и качество которых можно создать авторский кодекс под названием как познать боль. Ну да ладно, я немного утрирую, но суть вы поняли. Игра, не сказать, что меня сильно впечатлила, скорее оставила очень много вопросов. Один из которых это лудонарративный диссонанс, например, но об этом чуть позже. Сейчас поговорим про основной сюжет, персонажей, открытый мир, ну и так далее. Если говорить о сюжете, то игра рассказывает нам историю болванчика-студента, который, благодаря своим выдающимся магическим способностям, попадает в Хогвартс сразу на пятый курс. В моем случае это была девочка-студентка с прелестным именем Элина, так что о персонаже я буду говорить в женском роли. Она видит следы древней магии, вокруг которой и будет строиться дальнейшая история. К всему прочему, за секретами древней магии также будет охотиться главный антагонист Гоблин Ран Рок. Дабы ничего не проспойлерить, просто скажу, что по ходу повествования мы узнаем обычно одной бывшей студентки Хогвартса, которая обладала такими же способностями. И ее сюжетная линия интересная, хоть и обрывается как-то странно. Мне кажется, в концовке немного не дожали. Ко всему прочему, наш персонаж все-таки студент, а это значит, что в Хогвартсе нам придется ходить на уроки, выполнять поручения и заниматься духотой в открытом мире. В самом начале игры нам на выбор дается четыре факультета — Гриффиндор, Коктевран, Пуффиндой и Слизерин. За Гриффиндор я играть не хотел, потому что события всем нам известные Патерианы происходили именно со студентами Гриффиндор. Немного подумав, я решил выбрать золотую середину, поэтому мой выбор пал на Cocktail run. Предугадывая ваш вопрос, отвечу, нет, выбор факультета ни на что не влияет. Ну, кроме гостиной, в которой вы будете жить. После распределения на определенный факультет вам выдадут ваше личное руководство для волшебников, своего рода журнал, в котором отмечены активные квесты, коллекции предметов и проценты прохождения сюжетных линий. Это ваш проводник, если можно так выразиться. Все, что вы найдете в открытом мире, предметы, страницы руководства и так далее, будет отмечаться здесь. Далее по сюжету, а именно на уроках профессоров Ронина и Гекат, мы познакомимся с будущими лучшими друзьями моей ненаглядной Элины, с Натсай Анай и с Себастином Селлоу. Не буду раскрывать деталей, но скажу, что оба они имеют свои сюжетные линии, которые вызывали у меня хоть какой-то интерес. Для этой игры это довольно удивительно, поверьте. Кроме того, сюжетная ветка Себастина позволит вам выучить три непростительных заклятия и познакомиться чуть ли не с единственным интересным персонажем в игре, потомком Салазара Слизарина, Оменисом Мраксом. Так что квесты Себастина я советую выполнить всем, они интересны Ну и не могу не упомянуть испытания Чтобы дойти до развязки главной сюжетной линии Нужно выполнить три испытания И честно, я их ненавижу Терпеть не могу, после второго испытания Я чуть не снес игру с компа Они мне максимально не зашли Они однотипные, душные и тупые Но это лично для меня, может вам они и понравятся Теперь немного о структуре и о том, что с ней не так Поскольку ваш персонаж пришел сразу на пятый курс Ему нужно догонять своих однокурсников В изучении школьной программы Поэтому время от времени профессионально Хогвартса будут давать вам поручения. Здесь и прорисовывается тот самый лудно-нарративный диссонанс, о котором я говорил выше. Сам по себе факт того, что, чтобы выучить заклинание, нужно выполнить для преподавателя какие-то поручения, звучит абсурдно. Ну вот представьте, вы пришли к своему преподавателю задать вопрос по курсовой работе, и он такой, да, конечно, я отвечу на ваш вопрос, но сначала вы должны кое-что для меня сделать. Как на это ответит любой адекватный человек? Но это еще не самое страшное, потому что я еще не рассказал, какие именно поручения они вам дают. Ну, во-первых, абсолютно всегда эти поручения неинтересные, и это, наверное, самая лесная характеристика, которую им можно дать. А если не сдерживаться, они отвратительные, почти всегда душные и часто противоречащие самой игре. Например, ты 15-летняя девочка-подросток, которая учится в школе, общается с друзьями, живет обычной жизнью обучающегося, приходишь к преподавателю. И он тебе говорит, я научу тебя заклинанию, но сначала сходи в тот лагерь бандитов и определенным набором заклинаний убей Десять человек. Что это за задание? Почему вы отправляете 15-летнего подростка убивать людей? Я просто хочу выучить Вингардиум Левиоса. Эти поручения настолько отвратительные, что в какой-то момент после очередного такого задания я закрыл игру и не заходил в нее около недели. Остальные квесты в открытом мире не такие абсурдные, конечно, но в целом из того же разряда. Либо сходи зачисти лагерь, либо куда-то сходи что-то принеси. Как пример, чтобы открыть второй и третий уровень Аллахоморы, ты должен найти в сумме около 20 статуэток в открытом мире, которые охренеть какой большой. Принести их смотрите. И потом каждый раз проходить бесячую мини-игру Гениально Персонажей в этой игре много. Есть профессора, есть студенты, есть гоблины, есть эльфы. Разнообразие в этом плане хорошее, но у всего этого есть один существенный недостаток. Среди них практически нет запоминающихся. Как я уже упоминал, даже наш главный герой это бесхарактерный болванчик. Студенты Хогвартса такие же. Но это не самое плохое. Самое ужасное это то, что все они очень добрые и дружелюбные. Даже слезеринцы всегда готовы помочь, никогда слова плохого в твой адрес не скажут. Нет, я конечно все понимаю, игра про сказочный мир, но в том же Гарри Поттере на протяжении всех фильмов раскрывали соперничество Гарри и Драко. А что здесь? Ничего. И такого в игре очень не хватает. Из запоминающихся, как я уже говорил, можно выделить только Себастина и Омениса. Все. Остальные никакого интереса у меня не вызывали. Ну и еще меня задело то, что из главного героя игры сделали Мэри Сью. Все у нее с первого раза получается, и древней магия она владеет, и на метле летает лучше всех. И только она может помочь всем этим бесчисленным неписям, которые разбросаны по всей карте со своими не особо интересными квестами. С одной стороны, я понимаю, почему почему так сделано, но с другой не понимаю, почему в каких-то учебных делах нельзя было как-то более последовательное развитие сделать. Ну и еще парочка вещей, которые меня задевали во время игры. Про плюсы игры поговорим ближе к концу. Все вы наверняка помните вот эту сцену из фильма. Я очень надеялся, что в игре будет что-то подобное. Скрещивание заклинаний, молнии, искры. Короче говоря, ближе к финалу я ждал таких эпичных боевых сцен. Но, к сожалению, их здесь практически нет. А то, что есть эпичным, особо не назовешь. Это не минус игры, но я очень хотел увидеть что-то подобное. Ну и главная проблема. То, что заставляло меня страдать на протяжении всего прохождения, кто приходил на стримы знает, это просто отвратительная оптимизация на ПК. Неважно, какие настройки ты ставишь, Высокие, средние, низкие На ПК ты будешь страдать Я понимаю, что моя скромная 1070 не самая мощная Но для примера у моего хорошего друга стоит 3070 И он сталкивался с ровно такими же проблемами Постоянные фризы, статоры, бесконечно длинные загрузки При прогружении текстур в новой локации твой компьютер Нагревается до температуры плавления карбона Игра на ПК оптимизирована отвратительно Причем на консолях таких проблем нет И поэтому каждая игровая сессия сопровождается примерно такими эмоциями Твою мать! Это, наверное, для меня главный минус, потому что как можно получить удовольствие от игры, если она работает через очко. Также к минусам игры можно отнести систему исследования открытого мира. Игра пытается работать как домино, когда один геймплейный элемент связан с другим, но здесь это работает неправильно. Я объясню. У вас есть загадки Мерлина, их всего-то 95. И прикол в том, что если вы решили их выполнить, не пройдя хотя бы половину сюжета, то вы не сможете этого сделать, потому что нужные заклинания вам будут недоступны. Из-за этого их выполнение становится нереально душным занятием. Мало того, что их 95, так ты еще и выполнить их до определенного момента не можешь. Но это еще не все. На выполнение каждой загадки вам нужно определенное количество сладкой мальвы. То есть вы видите связь, да? Травология и исследование мира. Но когда она закончится, вам придется либо идти в магазин и покупать ее, либо выращивать самому, а растет она около 10 минут реального времени. Сама идея такой системы связи геймплейных элементов хороша, но здесь она тебя скорее не развлекает, а заставляет страдать. Ну вы помните, о чем я говорил, да? Если хотите пример хорошей реализации то такой системы то играйте в Assassin's Creed Brotherhood. Ух. Но с минусами вроде все. Ну и самое приятное. Что в игре сделано хорошо, так это атмосфера. Я бы даже сказал, что если вы не фанат вселенной Гарри Поттера, то вы просто обязаны сыграть в эту игру хотя бы ради нее. До да мелочи проработанный Хогвартс и Хоксмит. Времена года. Система дня и ночи. Плюсом к этому идет просто потрясающий саундтрек, который только усиливает погружение. Художники игры постарались на славу, и у них получилось воссоздать именно то место, куда я хотел попасть в детстве. В большом зале летают свечи, в коридорах висят движущиеся картины, везде какие-то мини-сценки. Это сделано настолько хорошо, что оторваться от игры практически невозможно. Также в этой игре классная боевка. Ваш арсенал заклинаний довольно большой, поэтому можно придумывать разные интересные сочетания заклинаний, и выглядит это все просто шикарно. Причем свобода здесь тоже присутствует. Для примера, ты можешь выбить оружие из руки врага заклинанием Экспеллиармус и запустить в него же броском древней магии. Been... Это, конечно, немного жестоко, но что поделать, мне нужно выучить Вингардиум Левеоса. Ну и также нам дают огромное количество разных видов одежды, и кому как, но мне понравилась эта система. Я постоянно заходил в инвентарь и подбирал разные наряды, чтобы посмотреть, с каким моя Элина будет самой модной и красивой девочкой в школе. Субъективщина, конечно, но кому что нравится. Мой краткий вывод по игре такой, что, как мне кажется, проекту не хватает смелости. Все персонажи дружелюбные, нам не дают никакого конфликта. За использование непростительных заклинаний никакого наказания нет. Ну хотя это в принципе можно понять. Эта игра просто фан-сервис, но не более. Ждать от нее какого-то глубокого нарратива не стоит. Хоть пара интересных сюжетных линий здесь все таки есть. Геймплей в этой игре хоть и неплох, но даже он начинает наскучивать от огромного количества духоты в открытом мире. По атмосфере, да, это одна из лучших игр за последний год, тут даже спорить не буду, но для такого большого проекта, мне кажется, одной атмосферы маловато. Буду ждать русскую озвучку от Game Voice и патчи, которые поправят оптимизацию, что, наверное, и вам советую. На этом будем заканчивать. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте заходить в комментарии. А я на этом с вами прощаюсь, ребят. Играйте в хорошие игры и до следующего ролика.